Вот, и тут вопрос еще, вот как мне вычислить те, с кем мне хорошо работать. Вот эта таблица, которую я приводил ранее, она позволит вам понять, какие клиенты лучше всего ориентированы, ориентированы на работу с вами. То есть мы еще поговорим о том, какая целевая аудитория вот конкретно у меня сейчас, да, я ее вам покажу отдельно об этом поговорим, но уже сейчас начинайте просто думать о том, чтобы из тех клиентов, которые были у вас в практике, научиться находить а, тех, с кем вам комфортно работать и где есть перспектива повышения среднего чека. А перспектива повышения среднего чека, она упирается в некоторые моменты. Есть ниши, в которых средний чек в принципе не повысит. А, либо а, ограниченное количество клиентов, очень ограниченное, которое присутствует на рынке. У них есть потребность в ваших услугах, и они готовы повышать средний чек. Но их буквально несколько, то есть вы не вырастите кратно здесь, вы остановитесь на своем развитии. А есть ниши, в которых можно двигаться бесконечно, и в которых приток новой аудитории тоже есть. То есть на это тоже надо обращать внимание. Я говорю сейчас именно в разрезе увеличения среднего чека в долгосрок. Потому что, допустим, ниша ремонт квартир. Спрос огромный. А, огромный рынок, а, спрос а, хорошо сформирован, а большая часть компаний и даже частных а, бригад, у которых есть средства на повышение среднего чека, и которые понимают ценность и соответствуют целевой аудитории, признакам целевой аудитории, о которых мы дальше поговорим. Так, вот давайте движем, двинемся дальше. А, уровень клиентов. Да? Что мне нрав... что мне не нравится, что я не хочу повторять. Но вот здесь вот наверняка у вас случались э, э, терки с клиентами, да, которые по своим каким-то внутренним причинам, э, там, как люди, э, либо как клиенты в данный момент, они вас не устраивают. Да? То есть э, те, кто постоянно лежат в вашей рекламной кампании, они что-то э, пишут вам, э, пытаются писать вам там, после восьми вечера и так далее. Э, вот. А на минуточку да если у вас небольшой средний чек вы не можете отказаться от тех условий которые не выдвигают даже вот таких вот непонятно да то есть вы, вы их даже обсудили а человек может нагнетать обстановку и чувствуя да, что вы с ним будете продолжать работать все равно и это недостаток среднего чека тоже вы в принципе не обладаете финансовой подушкой и не можете ее сформировать для того чтобы иметь Твердость в принятии решений в отношении клиентов. На данный момент мы можем отказать любому клиенту, который с нами сотрудничает, вернуть деньги вместе с рекламным бюджетом, который мы открутили. И, но для, для этого нужно определенные вещи сделать. Мы о них поговорим чуть попозже.